В мероприятии по случаю официального открытия Джизакского филиала Казанского федерального университета приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, находящийся в Узбекистане с рабочим визитом, министр энергетики Республики Узбекистан Журабек Мирзамахмудов и хаким Джизакской области Эргаш Салиев. От Казанского университета на церемонии открытия присутствовали ректор КФУ Ленар Сафин, проректор по внешним связям Тимирхан Алишев и проректор по образовательной деятельности Екатерина Турилова. Сопровождали же почетных гостей директор филиала Марат Умаров и исполнительный директор. Филиал КФУ в городе Джизак, Азот, Баба Мурадов. Президент Татарстана назвал символичным открытие филиала именно в республике Узбекистан. Рустам Мениханов отметил, что страны связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества. А благодаря филиалу КФУ у молодежи будет возможность получить высококачественное образование, не выезжая за пределы своей страны. Жизаке мы открываем филиал Казанского федерального университета. Ректор Казанского университета Ленар Сафин в свою очередь сообщил, что целью создания филиала является подготовка высококвалифицированных кадров для Республики Узбекистан, обладающих глубокими фундаментальными и научно-практическими знаниями на основе современных образовательных программ Казанского федерального университета. Он подчеркнул, что данный шаг будет способствовать дальнейшему укреплению и развитию долгосрочного сотрудничества России и Узбекистана в сфере образования и науки, а также поблагодарил Хакима Джизагского. В области Узбекистана Иргаша Салиева за содействие в общей корпоративной культуры. Действительно, благодаря непосредственно вашему личному контролю, участию, этот проект реализовал. Филиал разместился в здание бывшего высшего военного авиационного училища. Территория полностью соответствует заявленным требованиям. Ремонтные работы и оснащение осуществляются за счет узбекской страны. Деятельность структурного подразделения направлена на подготовку кадров в сфере машиностроения, геологии, программного инжиниринга, экономики, информационных систем и технологий, менеджмента, лингвистики, медицинской биохимии, лечебного дела, фармации, стоматологии, а также на разработку и реализацию проектов фундаментальных, научно-практических и инновационных исследований. Сам учебный процесс начнется 31 октября с 2021-2022 учебного года казанский университет совместно с жезакским филиалом национального университета Узбекистана уже начал подготовку кадров на основе совместных образовательных программ по направлениям: программный на инжиниринг, информация, информационные системы и технологии. Студенты, принятые на обучение по данным направлениям, продолжат учебу в новом филиале. Также около 30 процентов абитуриентов будут приняты на основе государственного гранта. После окончания обучения такие выпускники будут распределены в государственные организации с условием обязательной отработки не менее трех лет. Но что касается преподавательского состава, то не менее 40% будет привлечено из-за рубежа, в том числе из Казанского федерального университета. Карина Саяхова, Универньюз.